Вы знаете, что объединяет великих авторов? То, что они делают каждый день одно и то же. Они не ждут, что у них появится какая-то муза, вдохновление. Это их работа. Они пишут больше тысячи слов в день. То же самое, к примеру, ты смотришь, как играет Криштиана Роналдо или Лионель Месси. Ты видишь результат тяжелого труда. Они тренируются каждый день. Если ты хочешь достигнуть результатов, не надо разбивать один раз в неделю, три раза в неделю. Делай это каждый день и сфокусируйся на одном направлении. Тогда результаты придут, когда у тебя есть терпение.